Привет, YouTube! С вами Валентин и наш сегодняшний видеообзор. Это мы сделаем отстрел резиновых пуль разных фирм из травматического оружия, не смертельного действия. Смотрим. Итак, здесь у нас представлены травматические патроны, которые мы сейчас кратко покажем. Запишем на листик и потом... Будем указывать показатели каждого патрона. Значит, будем мы использовать. Начнем, вот, к примеру, это у нас вот, PS 9 9 мм, миллиметров. Такая вот черная резина. Три штуки. Дальше у нас идет PND 9P 9 миллиметров. Серого, такая вот какая-то сероватая резинка потом это у нас терен 3 сейчас сведется да вот терен 3 оранжевая дальше у нас патрон бланк 9 миллиметров. Черная резина. Дальше у нас Сова. Сова П. 9 миллиметров. Также у нас есть специально разработанные фирмой Сова. Патрон для стрельбы при минус 10. Когда на улице холодно, что резина не крошится. Мы их тоже проверим. Возможно они немного жестче и у нас есть вот такие вот интересные патроны у них самая жесткая очень жесткая резина белая вот эта фирма тоже бланк но как бы их нигде достать почти невозможно а мы достали так что завидуйте нам значит сейчас мы их все запишем на листик и будем указывать показатели по пробиваемости. Будем стрелять мы именно в эту доску разделочную. Она очень мощная, жесткая. Возможно, даже некоторые вообще не оставят вмятину, а просто отлетят. Ну, будем показывать углубление в миллиметрах, будем указывать. Сейчас я запишу все в ряд. Ну и продолжим съемку. Значит, стрелять мы будем с расстояния 4 метра. Вот наша метка 4 метра. Вот такой вот доске значит доска у нас толщиной 18 мм есть конечно у нас такая вот бочина сейчас я вам покажу когда мы ее прибивали у нас она по, по центру треснула доска достаточно мощная так что если у нас попадает в центр то значит э не будет как говорится считаться этот выстрел будем замерять те которые попадали именно в эти сплошные части ну вот видно какой она толщины здесь 18 миллиметров вот ну и собственно э стрелять мы будем Ford 17R сделано в Украине итак значит первый отстрел мы будем делать это у нас ПМД-9П. Берем три патрона несмертельного действия. Стрелять будем одиночными. Видим, что у нас произошло. Произошло затыкание затворной рамы, а именно гильза не вылетела, а застряла. Достаем обойму. Выбрасываем гильзу. Это о чем говорит? Это говорит о том, что трохи хреновастенький патрон. Продолжаем. Продолжаем, и у нас все то же самое. Видно, да? Второй патрон подряд. Та же самая ситуация. очень не нравится третья гильза вообще не вылетела то есть о чем это говорит мне это говорит что это херня Пойдем проверим Пойдем посмотрим Что у нас получилось Значит первое попадание у нас Вошло сюда Есть небольшая мятинка Второе попадание Третье попадание я даже не знаю, стоит ли его замерять, потому что углубление небольшое, где-то 2 миллиметра буквально. Даже тяжело будет замерить тех 2 миллиметра. Ну, грубо говоря, вот последнее было самая глубокая, Наверное, полных 2 миллиметра есть. Вот. Так и запишем. Значит, пишем, что у нас ПНД 2 миллиметра продолжаем следующий у нас так, я потом обрежу то что мы договорили следующий у нас это ps9 да, производитель шмайсер по поводу предыдущего в общем херня полная посмотрим как покажет себя шмайсер Заряжаем тоже все три, стреляем одиночными. все три резиновых пули отстрелялись хорошо не было никакого утыкания сейчас мы пойдем посмотрим что у нас тут оно показало попадание по моему номер один номер два и номер три значит Видно, что они глубже. Вот сейчас мы их начнем замерять. Сейчас поставлю паузу. Значит, мы их пометим крестиками. И попробуем замерять углубление самое глубокое, если, конечно, получится так. Самая глубокая Это у нас, по-моему, второй был выстрел И тут у нас Получается Так, так где-то 4 Сейчас сведется в общем, что-то у нас начинает он глючить. В общем, 4 миллиметра. Следующие пули у нас это ТРН-3. Попробуем их. Как они себя покажут. У них такая вот оранжевая резинка. По ощущениям резинка очень мягкая когда придавливаешь Короче, только что отлетела гильза моему товарищу прямо в ногу на расстоянии около трех метров даже больше а, а точнее, извиняюсь Отлетела не гильза А отлетела сама резинка И попала в ногу Было расстояние 4 плюс 3 метров 7 Поэтому Я, наверное, одену очки Секунду Ни хера себе наверное, отходи а только что говорили, что она мягкая. Продолжаем. Значит, утыкания никакого не было. Все было четко. Значит, первое попадание. Вот оно. Даже остался след такой от резинки. Второе попадание. Но здесь я вижу как бы два пятна. Возможно, либо оно кучно так лягло, либо э, где-то я вообще не попал в доску. Но два есть точно. Третьего не вижу. Да, наверное, вообще промахнулся, скорее всего возможно и такое значит замеряем самую глубокую, Самое глубокое, по моему мнению это вот это но у меня такое ощущение, что сюда две вошло резинки так, сейчас возьмем шомпол конечно это в таких все кустарных условиях замеряется и Посмотрим. О, кстати, хорошо свелось видно, что здесь у нас тоже где-то 4-5 миллиметров. Между 4 и 5 миллиметрами, потому что первое попадание углубление совсем маленькое, буквально 2 миллиметра. И поэтому под вопросом вот это отверстие, возможно, сюда вошло просто две резины. Просто я такой меткий стрелок, чтобы вы знали. Продолжаем. Мы продолжаем. Дальше у нас на очереди САВА П. Черная резина. Тоже заряжаем три пульки. В этот раз я уже в очках. Я хочу, чтобы меня отскочило Хорошо, утыкания не было. Я да вам скажу, отверстия остались достаточно серьезные. Посмотрим. Даже от черной резины остался след. Да и отличие было по звуку на самом деле. Вот эта сова. Видно, насколько глубже углубления вошли. Причем достаточно серьезно. Сейчас вот мы замеряем. Угу. Да вот. Ну Видно, что где-то 5,5-6 миллиметров вошло в доску. Конечно, в таких кустарных условиях тяжеловато мерить, насколько оно точно получается. Еще раз. Да, где-то на 6 миллиметров вошло в доску. Ну Видно даже по углублениям совы. И других. Вон. Можно бы засунуть туда мизинец почти. Мы продолжаем. Значит, что хочу сказать. Сова, который стрелял, значит, там где-то заряд на 90 джоуль. Стандарт на шестьдесят. То есть свободной продажи нету. Поэтому. И звук мощнее, и пробиваемость лучше. Стреляем с собой тоже, но с, с серой резиной, которая рассчитана на э, температуру в минус 10, на холодные погодные условия. Посмотрим, может резина жестче, может как-то и пробиваемость будет получше. Ну, сейчас оценим. не было также никакого упекания по попаданиям да, попадания. одно мне очень понравилось сейчас я покажу вам ну в принципе где-то углубление такое же как и у черной резины вот первое попадание, второе, вот это, по-моему, последнее. И вот смотрим здесь отверстие. Аж прям кусок доски вырвало его. Сейчас замеряем, да, сбоку. Тяжело мерить данный показатель. 6 миллиметров ровно 6 миллиметров ну в общем значит получается так же как и черная резина такое же отверстие значит одинаковый заряд ложит туда а разница возможно в самой просто резине Мы продолжаем. И дальше у нас идет это патрон фирмы бланк свободной продажи его нету Поэтому мы проверим, насколько он мощный и сравним его, пока лидирует сова однозначно. Но мало ли, вдруг он побьет эти показатели. В общем, отстрелялось достаточно хорошо гильза улетела аж к моему товарищу опять-таки метра три с лишним сейчас я посмотрю вижу попадание раз вижу попадание два пошло уже в отверстие которое было причем что хочу сказать очень значит вот раз два и три попадания здесь скорее всего вошло уже в отверстие здесь было отверстие но очень даже я вам скажу глубокий вот не, не было этого не было ну вот со щепкой Возможно. Ну тут два точно было. Этого не было. Да, ну тогда потом по видео можно будет перепроверить. Ну тогда замерим вот это. Мне кажется, оно самое глубокое. Оно аж так вдавило туда доску. Значит, это была черная резина бланк. Значит, углубление у нас аж на 7 миллиметров. Ну, я вам скажу, это, конечно, показатель. Показатель нормальный. Ну, сзади нету отверстия, ничего не вышло. Но доска треснула с задней стороны в том, в том месте. Вот в этой части у нас есть трещина. ее плохо видно, но она есть. И вот здесь вот тоже есть. Ну, там просто уже ни одна пуля вошла Поэтому понятно. Мы продолжаем. У нас остались еще одни патроны фирмы Бланк. С белой резиной. Которые мне достались по большому Сейчас блату. Бланк с белой резиной. Которая по ощущениям самая жесткая. Если вот проверять ее пальцем. Она жестче чем даже Бланк с черной резиной. Сейчас мы их проверим. Как они там заряжены. Пороховым зарядом или чем они там заряжаются, <звы> хорошо. <звы> Ох, как кучно бьет голову. Извиняюсь. Я вам, Значит, я вам сейчас покажу сразу хочу сказать лучше всего была кучность у последних фирмы бланк с белой резиной и это даже видно все три выстрела вошли в один ряд то есть это говорит о чем? Это говорит о большом качестве и хорошем данного патрона. Первое попадание, второе попадание и последнее попадание. Самое, я смотрю, по-моему, второе попадание самое глубокое получилось. Сейчас мы... О, красота! Все-таки сзади получилась щепочка. И сейчас мы замеряем глубину. Нет, сейчас перемерю, что-то немножко скосил. Ну, хоть неправильно покажет. А мы же стараемся показать максимально. Итак, мы видим, что здесь оно вошло на 8 миллиметров. Да, 8 миллиметров. Ну, сводись давай. В общем, последний. Белая резина. Глубина второго выстрела 8 миллиметров Даже видно по показателям. Сейчас мы возьмем наш листик и сравним все показатели. Итак, мы видим по показателям PS9, PND9P и TRN3 самые низкие показатели. Сова P что черная, что серая резина одинаковая 6 мм и пуля фирмы Бланк с черной резиной 7 мм и с белой аж 8 мм доска достаточно серьезная это вот попадание белой резины самая мощная и лучше всего кучность была у них мы попробовали отстрел с 4 метров. сейчас мы попробуем сделать выстрел с двух с половиной метров пулей фирма бланка черной резиной. не прошла все-таки насквозь не прошла вот мы видим раз попадание два попадания и три попадания вот тоже достаточно глубокое отверстие замерять не будем вот щепка вылетела вообще ну как-то так я закончил отстрел. Надеюсь, мое видео было вам полезным. Вы сделали для себя какие-то выводы. Кто заинтересовался чем-то, решил для себя, чем он будет пользоваться. В жизни, для самообороны или же где-то для работы. На этом все. Подписывайтесь на канал. С вами был Валентин. Пока-пока. Постскриптум, так сказать. Последних три выстрела я сделал с 2,5 метров. Фирмой Бланк. Это на самом деле запрещено делать по закону, если вы стреляете в нападавшего у вас человека или вы защищаетесь, то есть ближе 5 метров запрещено стрелять. Поэтому если будет попадание с такого расстояния, это просто сразу как бы смерть. Поэтому я бы вам не рекомендовал, а сами вы сделали выводы и сами решите как вам поступать.